Иногда люди жалуются на то, что они мало зарабатывают. И при всем этом они работают на работе. То есть у них есть должность, у них есть оклад, и люди жалуются на то, что мало зарабатывают. Видео, собственно, посвящено тому ответу, который я обычно говорю этим людям. Понимаете, дело в том, что на вашей должности, на вашем окладе платят именно столько. Именно в этом месте. Можно жаловаться на то, что ты мало зарабатываешь. А можно осознать, что ты столько стоишь. А, возможно, осознание того, что ты столько стоишь, приведет вас к смене работы. А может быть, оно приведет как раз-таки к успокоенности. Сейчас это модная тема. Я мало зарабатываю. Мало это сколько? Много это сколько? А зачем вам деньги? А, а в чем вы нуждаетесь? А, фраза типа... Ой, были бы деньги, я их потрачу. Очень интересная фраза, но тем людям, которые умеют только тратить деньги, больших денег не дается, Это и так понятно. Но имея какую-то должность, имея оклад на этой должности, с чего вы решили, что вам платят мало? Вам платят столько, сколько договорились. Ты мне эту работу, я тебе 5 рублей и вам не будут платить 6, не будут платить 4, вам будет платить 5, потому что у вас такой уговор, это во-первых. Во-вторых, если я мало зарабатываю, то очень часто это бывает всего-навсего звоночек к тому, что человек не умеет тратить деньги. Часто люди сами рассказывают, как они тратят, раздают деньги кому-то, ходят в какие-то заведения достаточно часто, там они тратят несколько тысяч и так далее, хотя у них своя зарплата в районе 10-15. Люди часто тратят деньги, потому что их нужно потратить это тоже не приносит удовольствия. И когда человек в таком ключе тратит деньги, то какие-то неожиданные траты в виде прорвавшейся трубы или большого снега зимой и так далее, они выбивают человека из колеи, потому что он не рассчитывал ни на какие эксцессы. И если у человека нет какой-нибудь финансовой подушки в виде счета в банке, хотя бы на несколько тысяч Ему сложно а, понимать, откуда он возьмет тот чайник, который сломался у него вчера и так далее. А, поэтому, а, если вы мало зарабатываете, посмотрите самый простой момент. А, сколько вы получаете денег, как вы тратите эти деньги и что можно с этим сделать. Либо вы научаетесь тратить эти деньги и, заметьте, тратить это не экономить, а, либо вы меняете работу. Либо вас все устраивает, и вам все нравится, и вы живете спокойно. Я встречала людей, которые могли стать начальником, но никогда это не делали. В итоге решили, что пора заводить семью, и встали на место начальника. Да, стали получать больше, по-моему, в два раза, если я не ошибаюсь, но... Сколько ответственности, сколько жалоб, сколько ужаса было у этого человека. Зачем я это сделал? Зачем мне это было надо? Я спокойно работала на своей работе, мне прекрасно хватало и так далее и тому подобные вещи. Так может быть вы тоже работаете на своей работе, имея спокойствие и удовлетворение теми деньгами, которые есть. Поговаривается счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. Если вы мало зарабатываете, постарайтесь сделать так, чтобы вам хватало. Не хватает – ищите другую работу. Не хватает образования для другой работы – получите образование.